Друзья, быки показали свою силу на биткоине, и давай с вами сегодня разберемся, что же у нас здесь происходит и чего нам стоит ждать. Всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кига, и мы здесь с вами обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах. Делаем свои анализы, делаем прогнозы, и вы уже сами решаете, что делать с этими прогнозами. Также напоминаю, что у нас есть куча предыдущих видео, вы можете их посмотреть и сравнить с тем, что произошло на графике в действительности, тем самым получить опыт в плане технического анализа. Также вчера в кадр случайно попала кошка, и вы здесь просто создали какой-то ажиотаж на основе этого и просили меня ее показать. Вот, знакомьтесь, это Маркиза, ей 18 лет. Поздоровайся. Итак, давайте разбираться, что же у нас здесь происходит. Напоминаю, что биткоин пробил диапазон треугольника масштабного вниз, и устремился к уровню 30 тысяч. Мы с вами предполагали потенциал на понижение до уровня 30 тысяч. А цена дошла до уровня 31 000. Также мы предполагали в локальной картине коррекцию до уровня 34-35 тысяч. А немного, конечно, раньше я предполагал коррекцию, но цена дошла до уровня 31 000, И потом только началась коррекция. Как видим, произошло движение до уровня 34 тысячи, Ровно вот оно. Потом движение вниз и еще одно движение вверх. Теперь цена движется к уровню 35 тысяч. И на самом деле это достаточно хорошая ситуация для биткоина в плане быков. То есть у нас произошел сильный откуп от уровня 31 тысяча. И шаблон у нас в семнадцатом году, который был, уже не повторяется. То есть уже есть какие-то изменения. И это хороший знак для быков. И теоретически мы можем, в принципе, развернуться и пойти дальше на, пов на повышение. А какие факторы нам для этого поспособствуют? Смотрите, цена пойдет вниз. Пойдет вниз, если у нас здесь произойдет ретест пробитого уровня. Здесь у нас находится пробитый уровень 35 тысяч. Это сильный уровень сопротивления для цены. И если у нас здесь произойдет ретест, давайте я это сотру и нарисую другим способом. Если у нас здесь произойдет ретест, и цена направится дальше на понижение, то, вероятнее всего она будет поджиматься к уровню 30 тысяч и постепенно так идти. И, возможно, пробьет уровень 30 тысяч и дойдет до 20 тысяч. Но это нужно смотреть по ситуации. Потенциал в такой глобальной перспективе сохраняется с уклоном на медведей то есть потенциал больше на понижение. И все решит как раз таки вот этот вот ретест пробитого уровня. То здесь нам нужен какой-либо сигнал, или уже по факту отскок, и тогда мы сможем что-либо смотреть. Напоминаю, что когда уровень у нас пробивается, цена вновь к нему частенько возвращается. Повторно тестируют и либо возвращается в диапазон, либо уже идет на дальнейшее понижение по тренду. Теперь друзья, давайте по порядку разбирать от большего к меньшему дневной тайфрейм. Что у нас вчера образовалось? Вчера у нас образовался вот такой вот односочной паттерн, который намекает на возможный разворот. Вот он. Данный паттерн указывает на возможный разворот. Но опять же это не какой-то там сильный сигнал, потому что мы видим ту же самую картину примерно вот здесь вот. Практически тот же самый паттерн, только даже побольше. Хороший уровень поддержки и разворот у нас не было. Цена просто пошла дальше на понижение. Поэтому это не какой-то там сильный сигнал, это просто намек. Все решит вот это вот уровень сопротивления 35 тысяч, который находится сверху. Далее, H4. Что у нас здесь происходит? В принципе, по свечам не очень сильная картина для быков. То есть мы можем сравнить вот эти вот свечи слева и вот эти вот свечи справа. И по сути пока что идет преобладание медведей. Потенциал на понижение, опять же Тем не менее, у нас здесь образуется V-образный отскок Если цена все-таки дойдет до уровня 35 тысяч и вернется в диапазон Вполне вероятно, что будет движение уже к уровню 40 тысяч Но опять же, самое главное, это уровень 35 тысяч и ретест этого уровня Посмотрим, что будет там происходить Что еще здесь можно увидеть? В принципе, пока что больше ничего на H4 Перейдем на часовой таймфрейм Здесь мы видим вырисовку определенного диапазона движения цены можно нарисовать трендовую линию поддержки по этим двум минимумам, можно затрагивать тени, можно не затрагивать, таким вот образом нарисовать. Также можно увидеть здесь трендовую линию сопротивления, нарисовать ее таким вот образом, и мы можем увидеть, в принципе, диапазон, который у нас постепенно сужается. И вполне вероятно, что у нас будет вот такое вот движение, вот такое вот. Ретест пробитого уровня и цена направится на дальнейшее понижение. Поскольку эта формация все-таки в большей степени указывает именно на понижение. Что еще можно подметить? Так, это можно стереть. И в принципе у нас здесь есть нечто похожее на формацию голова и плечи, но опять же в локальной картине. И в локальной картине это не играет столь большого влияния. Просто можно подметить как факт того, что это произошло. То есть вот у нас плечо, вот голова. Вот плечо и потенциал равен голове То есть вот наш потенциал как раз таки до уровня 35 тысяч Крайне интересная ситуации и в большей степени неопределенные То есть я сказал вам много чего, что я здесь вижу И в принципе здесь определиться сложно, да? То есть нам нужно именно посмотреть по факту, что произойдет Будет ли ретест или нет То есть все внимание на уровень 35 тысяч сейчас И вот мы за ним сейчас наблюдаем И если у нас произойдет сильный ретест пробитого уровня То цена направится на понижение, опять же, к уровню 30 тысяч, возможно и ниже Цена все еще стоит в диапазоне масштабном, то есть треугольник у нас образовался внутри более масштабного диапазона, это уровень 30 тысяч и уровень 40 тысяч. Цена ходит между этими двумя уровнями и пока что не собирается из него выходить, то есть нет предпосылок каких-то для пробития. А кроме одного, напоминаю, потенциал треугольника, вот он, примерно там 8-10 тысяч, и если мы проравняем этот потенциал к выходу из треугольника, то получим уровни... Уровень 25-27 тысяч. То есть, одна предпосылка для пробития, это потенциал у треугольника. И опять же, повторяю, что картина в большей степени неопределенная. Пока что просто наблюдаем, смотрим, что будет происходить с ценой. И самое главное, это вот этот вот ретест нас сейчас интересует. Мое мнение то, что я вижу, это все-таки потенциал с уклоном больше на медведей. То есть, потенциал на понижение. Я склоняюсь... А пока что к понижению. Но опять же подожду этого ретеста. И еще кое-что здесь заметил. Смотрите, линия MA50 на часовом тайфрейме. Это хорошая линия поддержки и сопротивления. Она была пробита а потом цена вновь от нее отскочила, и, возможно, пойдет сейчас цена на повышение до уровня 35 тысяч. Но, опять же, это не сильный сигнал, потому что мы видим такую же картину вот здесь вот, и цена вновь пошла здесь на понижение. В общем, друзья, сказал я все, что здесь вижу, и картина в большей степени определенная с уклоном на понижение. Вот такой мой вывод. Кстати, обратите внимание на интересную картину. То есть здесь у нас есть как бы подобие головы и плеч, и, по сути, линия шеи по ходу дела пробивается у нас, но если мы заглянем на другие криптоактивы, у нас здесь присутствует корреляция с биткоином. Та же самая голова и плечи и линия шеи. И здесь такой картины в принципе даже близкой нет. То есть вот Ripple, например, вот Ethereum. А поэтому линия шеи еще не была пробита. И скорее всего цена все-таки отсюда отскочит. А все, друзья, сказал я все, что здесь вижу. Анализ сделал, выводы сделал. И мое мнение высказал. Вот такая, друзья, ситуация на биткоине. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о биткоине. Пишите ваше мнение, пишите вашу обратную связь, ставьте палец вверх, если видео было для вас полезным, информативным и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные, информативные для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.